В этом видео я расскажу о самом лучшем, на мой взгляд, хостинге. За 10 лет разработки веб-сайтов я проверил немало хостинг-провайдеров, со многих ушел. То есть это были большие проблемы с переносом данных, были потери данных, какие-то сайты приходилось восстанавливать вручную. В общем, долго я мучился, пока я не нашел идеальный хостинг, по моему мнению. Значит, чем он идеален? Это Flops. это облачный хостинг. Значит, есть здесь некоторые моменты, которые меня здесь все-таки держат. Здесь я нахожусь дольше, чем на других провайдерах. Во-первых, здесь очень хорошее резервное копирование. Такого я не видел еще нигде. Смотрите, мы берем мой сервер. И для того, чтобы сделать резервную копию какой нибудь мы просто нажимаем кнопку. 3, 4, 5 секунд, все, копия сделана. Вот она. И мы можем откатиться на нее буквально за 5 минут. То есть, если мы что-то напортачили на сервере, или у нас все полетело, то мы просто нажимаем и откатываемся. Также здесь автоматически делаются резервные копии. Можно всегда откатиться, либо скачать образ всех данных полностью. Здесь, в принципе, адекватные тарифы. Давайте посмотрим. Так. Создать сервер. Ну, возьмем, пускай будет Debian, неважно. Значит, за 1000 рублей, ну, более-менее такой тариф, мы получаем 2 гига оператива, 2 ядра, 64 жесткий диск. Ну, в принципе, можно пользоваться. А за 2000 мы уже получаем такой нормальный ВДС. ку 4 гига оперативы 2 ядра 128 жесткий диск значит у меня какой тариф у меня тариф за 1000 рублей да но у меня тут цена побольше потому что я оплачиваю второй ip адрес и у меня бэкапы делаются не раз в три дня а каждые 24 часа за это тоже надо немножечко доплачивать но ну, в принципе, как бы вот у меня сейчас около 100 сайтов находится на таком тарифе. И почти ничего не тормозит. Также все очень быстро создается, то есть можно создать сколько угодно серверов. То есть можно создать сервер на 10 минут, потестировать его. Затем удалить. Придумываем пароль. Так, пароль я придумал неправильный. А, русские буквы. О, все, уже создано. Значит, вот он наш IP адрес, который мы получили к созданному серверу. Также можем добавить новый IP адрес, просто нажав кнопку. Угу. Слишком рано я нажал. Ага, вот и все есть. Также можем на лету поменять тарифный план. Но дело не в этом. Дело в том, что этот хостинг работает очень стабильно. Возможно, здесь информация как-то размещается сразу же на нескольких серверах. И как бы нету такого, что сайты не работают полчаса где-то. Или всю ночь, как бывает у некоторых хостеров. Поддержка всегда пишет, всегда отвечает. То есть какие-то там вопросы. Постоянно, постоянно. Вот столько вот вопросов я все время задавал. Ну, очень много, конечно, оповещений о том, что надо оплачивать. Потому что я все время забываю. Но, как бы, поддержка адекватная. Что еще здесь сказать? Очень удобная такая вот панель мониторинга показывать загрузку процессора. Давайте за неделю посмотрим нашу статистику. Вот, у меня тут было какое-то падение, кстати. Или что это было? Очень странно. Но процессор, кстати, загружен на 81 процент. Ну ладно, у меня в принципе все хорошо работает. Сколько свободно? Еще 60 процентов диска свободно. Память из двух гигабайт вот сколько используется вообще немного. А здесь, наверное, просто все ездили цветы покупали. 7 марта и никто в интернете не сидел, наверное, именно поэтому такой провал. Ну, в общем, что я скажу, легко устанавливается. Считается, списываются деньги поминутно. Ой, вру каждый час. Также можно удалить. Да, кстати, можно клонировать сервер. Сделать его копию, перезагрузить, принудительно перезагрузить, мягко выключить, принудительно выключить. Открыть можно консоль, поменять все дело. Прикольная, короче, штука. Конечно же, есть хостинги, которые более быстрые, чем Flops, И говорят, что здесь не SSD у них, а просто очень быстрые жесткие диски. Ну, об этом никто не знает. Как по мне, я понял, что в хостинге все-таки главное это надежность и бесперебойность. Потому что был у меня один хостинг, не буду сейчас называть. И тарифы были хорошие по цене, и скорость хорошая, и требования системные были вообще супер. Но... Периодически ночью просто вырубалось все. Меня, соответственно, это не устроило, и я снова вернулся на флопс. И сейчас моя голова абсолютно не болит. То есть я настроил сервер, закачал все сайты, все настроил, включил, и все работает. У меня всегда есть резервные копии. Если я что-то хочу делать с сервером, <coughs> я создаю снимок состояния. Вот здесь вот делаю какие-то изменения. Если я что-то накосячил, испортил или сломал, я просто откатываюсь назад и больше ничего не трогаю. Как бы штука классная. Вот. Свою партнерскую ссылочку я размещу под видео. Если вам понравился обзор, если вы тоже хотите попробовать флопс, то переходите по моей партнерской ссылке. Как говорится, с вас не убудет, а я получу какое-то вознаграждение. Будет здорово. Также, если вы перейдете по моей ссылке, и если вы первый раз регистрируетесь на Флопсе, то при указании мобильного телефона вашего вам дадут 500 рублей на счет. И вы сможете спокойно две недели бесплатно пользоваться этим хостингом. Так что вперед, переходите, регистрируйтесь прямо сейчас. Денег не нужно, денег даже заплатят. Всем спасибо.